И всем привет, с вами я Sky The Kid, и сегодня мы будем играть на обычном сервере Майнкрафт. Так, я уже зарегистрировался здесь, так что все хорошо. Так, странно, а вот. Все, что-то у меня залагало. Вот, а я на варп-шопе. Так, сейчас вернусь на спаун и пойду, ой, что это у меня. И пойду строить дом. Вот, встретили, мне дали в кит-стартере такую броню. Кольф, защита 2, огнеупорность 2, Взрывоустройщивость 2, подводное дыхание 1 и подводник тоже один Защищение кольчуга. Броня. Защита 2, огнеупорность 2, разрывовосточность тоже 2. Здесь то же самое, и здесь то же самое. А что у меня с мечом? Какой у меня меч? Меч небеская, кара 1, острота 3, отдача 2 и заговорня огня 1. Неплохо. Лопата, эффективность 4. Прочность 3, удача 3, эффективность 4. Классно! Топор, прочность 3, эффективность тоже 4, классно. Мне тут дали 100 зачарования и 64 книжной полки. Интересно. Ладно сейчас это всё не потерять. Самое интересное. Так. Ну, где выход здесь? Иди сюда. Это что у нас? Что за портал? Не знаю, что за портал. Уйду отсюда лучше. Так, э, это что? Это вообще посторонние. Так, где выход отсюда? Я не могу понять. О! Не знаю, что это, что это за чувак. Или чувак-то такой. Чувак! А ПВП отключено, так нечестно. Так, а здесь что у нас? А здесь у нас... Так, ч А, здесь у нас яйца дракона, сундук Эндера, значит. Какая-то фигня, короче, я не. Это типа портал. Ла. Ну, ч ты, пацан, здесь стоишь? Ч ты здесь на проходе стоишь? Вот. Эл, ч, эл, чё это такое было? Вы видели, да? что это такое? Походу у меня лагает на этом сервере слишком. Так. Так, так, вот здесь что? Где здесь выход. А сейчас вам выход, блин. Что-то говно какой-то там. Так. О, кажется, вон там вот у нас выход. На стол зачарования. У нас еще опыта нету. Это очень плохо. Хотя все таки же то начало. Так. Я до сих пор не нашел отсюда выход. Ай-яй-яй, что я твор... А, ну все, теперь нашел отсюда выход. Так, а куда нам... Еще один вопрос. Куда нам сейчас идти, чтобы нам не помереть? Да, это, знаете, как интересно, а? Так. Ай-яй-яй-яй, что за чел? Это что за чел, Увидели? Откуда он взялся? Кстати, мой скин, заметьте, красный. Так свишь, кто такой? Иди отсюда. Похоже, он меня хочет убить. Да? Ты меня хочет убить. Он меня хочет убить. Ты меня хочешь убить? Ты не хочешь? Не, не хочет надо. надо он сказал, что он мне. мир ну давай мир что ли если ты будешь мир еще напишу ему так как нам отсюда выбраться а? я еще и помереть не хочу Слушай, я это не хочу чтобы он был со мной Сыщите, а он идти от меня, сыщ, пацан. Я реально ему не доверяю, пацаны. что, он идет куда подальше? Говнюк, а вот фикти, я уйду от тебя. Я умный человечек. Так, да, ну, блин, куда, куда можно что-то уйти, да? О, надоело. Мне ты вправду надоел, чуток. Потому что я не могу отсюда выйти. Самое прикольное. Варп. Какие здесь варпы? Варп. Не, здесь никуда не надо нам идти сейчас на данный момент. Так. Я не могу найти отсюда выход, ребят, вы можете, а? Я знаю, вот я вижу, что туда идти, но как туда выйти, а? Вижу, что типа это выход, Ну это не выход. Это не выход, пацаны. Как отсюда выйти? Вы, вы мне поможете, а? Адам Сергей. Админ Сергей, наверное. Ну, это я так понял, наверное. Опа, там ничего нет. Раздачник защищен магией. Классно. Где то пацана, который меня? А во выход, пацаны. А чё, я? А почему я его раньше-то не видел? Почему я его не видел? Это наглешь, пацаны. Это просто наглешь. Опа. Ой, это там солнышко за мной никакой чудо никакой чудовища не идет это очень хорошо кстати идем идем идем идем идем здесь можно копать? блин да конечно можно сейчас вам территория спална далеко должна Ну вот, вот там вот типа, пацан построил видать там она и оканчивается. Опа, уголь. Уголь нам больше всего. Что там админ по-любому построил? Сто процентов админ построил. Ненавижу админов. Ненавижу большие территории спална. Хотя а те, кто их любит, да? О, ну почему? Почему? Ну вы почему? Почему такая большая территория спауна, ребят? опа все кажись кончается ваша территория все да пацаны это все все кончилось ребята это все кончилось да. издевательство тоже это кончилось да дед, да ура ура я просто рад видите я все рушу это просто классно потому что о песточка мы не будем строить такую коробку не люблю такие коробки Фу, Пойдем-ка мы, мое любимое действие, это поселиться подальше от спауна. Это самое будет интересное. <noise> мы, наверное, долго будем искать дом, хотя надо бы собрать вот, вот, вот это. Потому что нам, кстати, нужна будет пшеница вскоре. Ну лучше уж мы ее сейчас сами наберем быстренько, так, так, так, так. Ну что ж такое, да? Не, ну видите, да, пшеница вообще не упадает. О, вы пшеница, все, все, мы заживем. пшеницы, отлично. Потом там пойдет дело. Сколько-то. Что здесь конечно, какой человек будет не плевать в сундуке? О, курочка привет. О, прости, мне жетва нужна. Это что там вообще оборзевший скелет что ли? С пипец скелету. Скелеты на меня боится, да? Скелет. Элсись, сись, сись. Вот вы видели, да? Он, вы видели? Он каким-то образом, он так тпкнулся. Это нереально. Это просто нереально. Вот так тебе, небесная карта, да? Красава небесная карта. Я, я тебя хвалю, просто хвалю. На мне это нужно. Так, а если что-то мне надо шерсти, да? Так, а... О, придется убить уец. Простите, Овца. Овца, прости меня, да? я же не специально я добрый, честно идем, идем, идем, идем, куда мы идем, а? надо бы... вот я бы поселился бы здесь, но здесь слишком много домов и поход на то, что мало, очень мало животных а нам надо будет потом вскоре питаться Вот так. Опа, оп оп так, бежим. Он на 64 железом. Блин, как неинтересно. Хотя, ладно, что? у нас еще алмазы нужны нам, да. О, волк. Не может быть. Так, сразу волк. Слышите, ребят, вы видели? Сразу волк. О, блин. Ну, курица, ну простите, я жить не специально, честно. Хуй. Слушай, Должище, стой, ну, ты куда, Должище? Ну, стой, стой, смотри, что у меня есть. Смотри. И что? Вы, вы видели, да? Ему было две косточки мало. Это, это, это вообще, это... Пипец, я в жизни такого не видел. чтобы две косточки было мало. Офигеть. У овца. Ну, прости, овечка. Хотя, ладно, не будем тебя убивать. Ты должна жить. То, ну, что это за лаги-то такие? Не люблю лаги. Ох ты сколько овец, а. Блин, вы хотите, чтобы я их убью, да? Ну, хотите стрить, какие овцы. Блин. Спарта. Да, Спарта. Это была полная Спарта. Простевичка. Я не специально. всего лишь Спарта. Эээ, где шерсть от нее? Интересный факт. Овечка улетела, а шерсть осталась. Интересно. Теперь мы можем полноценно искать, искать, да, искать наше место для дома. Да, если бы этот не тупой спаун, все было бы еще быстрее. Я думаю, может, да, ребята, лучше я сейчас сделаю себе лодочку. и уголь сразу так вообще. Искирпича, наверное, будем строить дом, да. Вон вон там наверное. Дом. Да ладно, наверное. Ч тут дом? Что нам помешает, что ли, чем-то? Да, долго мы снимаем. О, пацанатом то не-не, а не, не его нету. что мне как-то показалось, видать. Что у него там тростника много. О, слушайте, может, кстати, кстати, кстати. Я хочу вот здесь поселиться. И озерка так. Вс. Селимся здесь, поселяемся. Вс. Я здесь буду жить. Это вообще, знаете, как прекрасно так. Ну вот.. Ну, ну почему так, а? Ну жизнь несправедлива. Ну зачем? Зачем ты дерево здесь ты выросла, а? И здесь дом всех собирался делать. Ты понимаешь, а? Так. Все, листа пойдет и мы соберем ее. Классно будет. Э, а почему два? Выпало. Что такое? Ну, собирайся. Захожу, потом захочется собираться. Блин, где мы будем строить? Все, я буду здесь. Все, я здесь дострою. Да, так раз... разбегачим. Так. Что-то шустрое, слишком лопата, думаю. Но мне кажется. это все? лопата кончилась? вы издеваетесь вот что значит хорошая лопата ну, ну ты иди отсюда иди отсюда да иди отсюда я нашел все место, иди отсюда значит ну я думаю мы в следующей серии будем уже построим готовый дом не, я, я буду при вас строить. Только при вас буду строить дом. Ну, все. Всем пока. С вами был я, Sky Скайзакит. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это было мое первое видео. Так что не надо судить строго, пожалуйста.